набор чая в подарок. Здесь у нас есть фруктовый чай наглый фрукт 50 грамм, очень известный, хороший у него состав, вкусный, приятный. Чай венский вальс на основе улуна, тоже очень интересный, 50 грамм. Чай улун, сяо джиньшинь, сяоджинь, китайский чай джиньшинь, 50 грамм. Набор, безусловно, подойдет всем любителям вкусного чая. Более подробно о каждом из чаев можно посмотреть на нашем сайте. Ссылочка в описании под видео.